Приветствую всех, кто смотрит этот эфир, особенно тех, кто будет смотреть его вживую, ну и, конечно, тех, кто посмотрит его позже, потому что в добрый час у нас получится не только что-то рассказать, да, но и сделать мое намерение, чтобы наш эфир был полезен. И основная задача, да, основной смысл, который я предлагаю, какую повестку дня, это немножко посмотреть на что такое свой дом, немножко посмотреть на то, что где живут современные люди и в какую сторону смещаются тенденции с, с жильем. Вот. И, соответственно, что, что можно с этим сделать? Ну, первое. Вот, знаете, случайностей не бывает. Сегодня утром я проходила по району. Здесь совсем небольшой район, но буквально может быть а, там, ну, там частный сектор и пару домов, которые построены, скорее всего, после войны. Они напоминают вот эти дома, которые много где в России есть которые строили пленные немцы. Это двухэтажные дома, у них таки капитальное строительство, они бывают даже с таким дизайном, а, то есть какие-то колонны бывают, да то есть вот такие прочные капитальные дома. И вот мимо них проходя сегодня, я так подумала, что представьте себе, разрушительно больше 20 миллионов жизней унесено только... В Советском Союзе, этой страшной войной, а, огромные разрушения на территории, а, просто огромные, да, гигантский ущерб, и при этом спустя несколько лет буквально, да, сейчас это, это отдельное, да, чтобы а, нигде не соврать, э, э, есть наверняка какие-то данные, документы, я в эту сторону не смотрела, Через сколько времени после окончания войны стали строить вот эти дома. Везде, где я была и где видела эти дома, везде говорят одно и то же, что строили их пленные немцы. И кто в таких домах был или жил, они уютные, они удобные, они тихие, спокойные вокруг дворики рядом с этими домами дворики два этажа крыша до сих пор это великолепное жилье есть только там кто-то я не знаю как там целенаправленность только не убивать этот дом он еще много кого переживет и дома которые например сейчас в москве микрорайоны застраиваются 20этажными зданиями практически без территории Дворы, я была один раз заехала в такой двор, очень напоминают какое-то гетто, потому что это маленькая площадка, асфальтированная, в центре которой находится детская площадка, где дети не могут с этой площадки деться просто никуда, потому что там вокруг машины движения и огромный вот этот муравейник с, с кучей людей. Понятно, что энергетика в твоих домах, очень быстро портится, если не сразу, и на этом фоне даже панельные девятиэтажки перестают быть такими же уж прям ужасными, вот, и если смотреть на частные дома, да, ну, мы не берем сейчас, не будем трогать дома, которые строятся на большой территории с, там, с ВИП, как называется, да, премиум класса, премиум планировок, ремонтов и так далее. А, а, немножечко я предлагаю сплясать от избы и от земли. А что такое многоэтажный дом? Ну вот если вернуться к двухэтажке вот этой, да, то есть есть такой очевидный ранжир Свой дом, потом а, следующий по уровню – это вот эти сталинские послевоенные дома – строившиеся пленными, ну, наверное, не все, не везде, но часто где, много где, вот, а, очень комфортные для жизни. А, потом были хрущевки, а, которые строились временно, мы знаем, но <laughs> если сейчас посмотреть ретроспективу, большой вопрос, куда мы эволюционируем после этих хрущевок. Потом были девятиэтажки, а, они отличаются тем, что бывали кирпичные и панельные, да? И это разные, разные классы. И вот сейчас вот эти огромные, просто, ну, многоэтажные, многоквартирные, практически без озеленения, такие вот муравейники. Вот. Понятно, что <laughs> имеет смысл жить в своем доме. Понятно, что имеет значение качество стен, планировки, размещения и так далее. А, ну, почему я так немножко туда-сюда раскидываю? Да, потому что, ну, вот, а что делать? Люди живут в доме многоквартирном, и по каким-то причинам пока не имеют возможности переезжать а, куда-то на свою, на землю, там, да, в дом. Вот, с чем это связано, с финансами, может быть, там, привязаны по работе, еще что-то. Обстоятельства бывают разные. Поэтому, когда мне просили там, а можно как-то более конкретно название сегодняшнего эфира, я не стала это сильно конкретизировать. Поэтому постараемся пройти вот такими вот вехами. Значит, естественно, при любой возможности, просто вот просто при первом буквально шансы, переходите на землю, вспоминайте былины, сказки, сейчас это у нас мультики перенесли, да, родная земля, своя земля, земля, за которую вы отвечаете, с которой вы связаны, сейчас это юридические документы о том, что это ваша земля, да, права на собственность, даже если это 6 соток, 4 сотки, там, даже это меняет реальность, меняет вашу жизнь, меняет кардинально и навсегда. Навсегда, дорогие мои. А, бывает, ну, страшновато, а, волнительно, там, а, а, как-то еще это бывает. Да, бывает, что денег на дом... Не хватает Это частая очень история. А, Когда-то давно а, я услышала от человека, которого очень а, ну, внимательно всегда слушала, потому что а, там давалось много базовых знаний а, о том, что свой дом, когда человек начинает двигаться в сторону дома, этот дом начинает заботиться о человеке дальше еще до того, как он куплен или построен, а, само намерение переехать на землю, а, намерение построить дом, оно начинает выстраивать по-другому жизнь человека, начинает а, открывать такие возможности, дом фактически строит себя сам. А, поэтому, если сейчас меня смотрят люди, которые очень хотят, которых не надо уговаривать переезжать на, на свою землю, да, но которых не хватает финансов, как они считают это делать, то очень-очень настоятельно вам рекомендую поверить, довериться, перестать бояться, потому что я это проверяю много-много лет, уже, наверное, лет 20 я повторяю вот этот постулат проверяю его на практике что движение к своему дому когда вы перестаете бояться готовиться да а просто начинаете двигаться в сторону дома начинаете там, ну, там покупать землю или там закупать стройматериалы или например ну вот были примеры когда люди брали землю и строили при том что у них хватало денег только на заливку фундамента. А, и дальнейшие перспективы были а, совершенно расплывчаты. А, те люди, которые в эту сторону начинали двигаться, они достигали своего. Здесь сразу выплывает такая картинка, по крайней мере у меня, а, когда наверняка вы видели такие дома вот э, недостроя, да, вот, что-то люди сделали, и... Не подтверждается как будто, да, вот не работает это железобетонно. Бывают варианты, да, друзья мои, бывают варианты. А у меня есть сильное подозрение. Вот в округе то, что я смотрела, так сложилось, что в моем окружении мой опыт, он однозначный, буквально однозначный. Те люди, которые начинали двигаться в сторону дома, им начинают высшие силы помогать. То есть достаточно иметь где-то приблизительно одну десятую часть от а, средств необходимых на а, жилье и начать двигаться в эту сторону, все остальное приходит. Еще раз, дом строит себя сам. Дом помогает человеку а, до, до, до, до, до добраться да, до, до этой цели жить на земле, на своей земле, в своем доме. А, Откуда же берутся эти недострои? Еще раз повторю, в моем окружении людей, которые недостроили дом, я не знаю, но когда я смотрела на эти дома, ну, чисто вот какое от них ощущение, какая энергия идет. И как эти дома выглядели? Я могу сказать, что в основном это история, когда люди строили не родовое гнездо, не дом для земли. Например, способ провернуть деньги, да, то есть, чтобы не пропадали, потому что есть же такой бизнес, отстроить дом, и потом готовый дом продать, продается он дороже, чем стоило его строительство. Ну, если там человек сам стройка занимается, один из вариантов. Но мое подозрение, что, может быть, даже большая часть этих домов, недостроев, вот когда коробки выгоняют, обращали меня в, в основном-то огромные коробки. Человек сделал какое-то серьезное нарушение. А, ну, вот в, здесь у нас в километрах в 15, наверное, есть очень милое такое, как оно, село, деревня, там достаточно крупное поселение на берегу Москва-реки. Там очень приятно находиться. А, вот. И там есть огромный просто домино, вот, скорее всего, это привет из 90-х, да, это что-то такое, то ли бандитское, то ли там, в общем, какие-то мутные вещи. Вот из 90-х, вот такие странные, когда а, люди делали ну, очень неоднозначные выборы, было много таких, а, как сказать, ну достаточно разрушительных выборов, да, когда такой человек строил дом, по-другому немножко а, этот механизм работал, поэтому, если вы не относитесь к людям, которые зарабатывают деньги грабежом, вымогательствами, рейдерскими захватами или там выселением на помойку пенсионеров, которым достались богатые дорогие квартиры в центре где-нибудь города, да, то я предлагаю вам вот эту статистику по недостроенным домам не принимать на свой счет, ну, нет смысла это учитывать если за вами не стоит какая-то тяжелая карма, которая прям а, вот не пускает, не дает, да, вот благодати пройти к вам не дает, потому что, ну, то и не берите это в голову, а все а, остальные варианты, когда человек там, ну, мы не говорим про прикристальную чистоту, когда вот прям нимф вокруг головы, да вы просто живете по-человечески, даже если где-то ошибаетесь, сомневаетесь или не выполняете свои какие-то ну, решения, свои обещания там, и так далее. да Но в общем и в целом вы живете ну, по душе и стремитесь к хорошему, то вот этот постулат о том, что просто начните двигаться к своему дому. А еще раз повторю, достаточно 10%, а остальное дом вам земля, ваша земля, вам поможет а, достроить, а, карьеру вам сделать, а, быстрее бизнес вам раскрутить для того, чтобы вы пришли, чтобы вы жили на земле, потому что так заповедано предками, а, так идет по роду, так хорошо земле, человек, который отвечает за кусок земли, связан с ней. А он будет э, чувствовать, ощущать э, э, поддержку своей земли, ему будет идти сила, он, и, и вот эта ответственность, чтобы на какой-то части земли был порядок, человек, у которого есть земля своя, у которого есть дом свой, он и на другие, вообще на землю по-другому смотрит. А Я это все долгое время знала теоретически, наблюдала за другими людьми, у меня были примеры, как у, у тренера, как у педагога, как у наставника, когда, ну, например, вот в Запорожье была потрясающая история. У меня девочка занималась из рабочей семьи, выросла в районе Запорожский, металлургический, по-моему, заводской совершенно, этот, как это называется, рядом с заводом, вот эти вот, как их... Дома, э, ну, либо общежитие, либо вот эти вот, да, для, для, для заводских, которые строились дома рядом с заводом, экология соответствующая, стоимость жилья соответствующая, у них была там квартира в свое время получена, вот это был их капитал, и немножко было скоплено денег, вот. И э, когда мы эту тему все прокачивали, и э, я говорю, ну ты, она говорит, ну вот это невозможно, с тем, что у нас есть невозможно, даже продав квартиру, мы цены такие, что мы не можем ни, ни на что прилично претендовать, а мы бы хотели, вот, чтобы было и рядом с городом, и хороший район, и земля там, ну и так далее, и так далее. А, вот я говорю, ну попробуй, а, вот как бы ты хотела, построить там, да, вот обратись, а, в, создай этот образ отощения, попробуй это сделать. И потом она меня, ну, наверное, лета через полтора, она меня приглашала а, к себе в гости, я видела этот дом, они нашли продавца, человек, ну, вот, вот э, сила намерения человека, который жил на, на земле, на природе, все, это был его дом, собственность, и все, все строилось для себя, с любовью. Вот. но э, надоело землевой, вот это все надоело человеку. Знаете, бывает такое у что хочется городской жизни по, по, по, понюхать, да, вот городским захотелось э, наоборот. Вот, и они договорились таким образом, что квартира, то есть человек пережал в их квартиру, квартира шла э, в, в, за счет стоимости долга, дома часть э, денег он им скинул, а часть там что-то было в рассрочку какую-то вменяемую. В общем, в результате со всеми-со всеми этими расчетами у них получилось а, тютелька-тютельку вложиться. И вот а, они переехали в этот дом и приглашали меня в гости. Я была в этом доме, я все это видела. А, и там, если считать чистую экономику на старте, вот когда мы начинали, да, это все дело обсуждать, это было нереально, это было невозможно. Потом проходит полтора лета, я приезжаю, у них большой участок земли, они уже там, что-то там, я уже не помню, кого-нибудь там а, кур, по-моему, там развели, а, вот, у них тоже там такое хозяйство, уже они там разбираются, что и как, уже там чуть ли не эти куры нестись начали. Вот, и а, совершенно другая, другая жизнь. Как, зачем, почему человек из природы согласился в заводской район, а, не самый комфортный не по экологии, не по уровню интеллектуального там какого-то развития населения. Я не знаю, а, но э, это местные люди, поэтому они понимали, а, что, что делают. Там не было никакого ни обмана, ни манипуляций Просто нашелся человек, интересы которого вот так вот точно совпали с их интересами, произошел буквально такой обмен. Это только одна из историй, просто только одна. Там другая, когда реально были деньги только на фундаменты, никаких перспектив, просто, ну, значит, значит земля, значит, фундамент. Потом как-то, как-то этот дом достроился. А вот, поэтому, друзья мои, если меня смотрят те, кто... А, думают, хоть, очень хотели бы, но объективные обстоятельства пока не позволяют этого сделать. А, это а, вот это классическая ошибка, да, когда а, сначала, вот как только у меня будут деньги, я об этом буду думать. Друзья мои, это может быть никогда. Поэтому, если вы хотите перебираться на землю, просто начните двигаться в этом направлении. А, да, там, либо купить землю, либо что начать к этому готовиться. Способов есть много. Это, знаете, как из области, как хотите больше денег, начните пользоваться более качественной туалетной бумагой. Например, хотя это только один из вариантов, вот с домом все то же самое, то же самое, дорогие мои. Вот, это первое. И а, я хочу сегодняшний эфир закончить таким, ну, такой вот медитация, да, на то, чтобы открыть себе этот поток. Мало его открыть, если вы помедитируете и потом забьете на все, ну, может быть, конечно, волшебник голубой вертолетик вам прилетит, но я бы все-таки а, да, предложил вам совершить какое-то конкретное действие. Я уж не знаю, какое. Поехать посмотреть. Участки, а, еще что-то там, да. И помните, пожалуйста, всегда этот, это, я и себе это периодически напоминаю, что вот то, что там рынок растет, там доллар растет. Вот сейчас какая-то... Вот у каждого, понимаете, ну, нету общей ситуации. Вот есть лично ваша ситуация. И не надо ждать благоприятных, когда там, не знаю, там доллар опустится или еще что-то там, да. А вот почувствовали, что вам пришло время, будет ли лучшее время на нашей жизни, на, на вашей жизни, никто не знает. Никто не знает. У меня есть пример, когда... А, а семья выбирала дом, им казалось, что дороговато, и может быть что-то найдется такое же хорошее, а цены взяли и выросли, выросли значительно. Вот, а, потому что есть вот ваше внутрь, вот когда у вас появилась эта потребность, этот зов, это вот, ну, ощущение, что вот приходит это время, вот есть это желание начните это делать, не ждите неблагоприятных, не там цен или там курса доллара или еще что-то, потому что какая разница, какая ситуация, главное, чтобы вы прошли, а это происходит независимо от внешних факторов, от вот информосреды Вам придет ваше, но до него нужно добраться. Вот это, этот это кон, это суть, эта база, она ни от чего не зависит, она не меняется. Это относится к конам нашей жизни. Еще раз, это поток родовой, божественный, земной поток благословения, поддержки, защиты, который всегда есть. Другой вопрос, что вот эта виртуалка, которая э, пытается все больше внедряться в нашу жизнь, она э, создает иллюзию, так, как, так, ну, виртуальную реальность, такую иллюзию, при которой э, это как бы ну, может от, от, отодвигаться, становиться дальше от, от вас, да, может казаться э, менее доступным или вообще внимание оттуда уводиться. Вот где взять силу, где взять кайф, где взять жизнь и здоровье? На своей земле, в своем доме. Теперь по квартирам а, я напоминаю о том, что человек, физическое тело человека зависит от магнитного поля земли, поэтому комфортно для, для нас а, тело себя чувствует, нам хватает вот этой самой, ну, магнитной энергии, да, магнитной силы где-то, ну, комфортно этажа до третьего. Четвертый начинается уже, в общем, нюансы. Пятый – это вот а, где-то там шестой, седьмой выше этажи. То есть раньше выше пяти этажей в принципе никогда не строили. А, вы помните, что это все началось, вот когда у нас девятиэтажки начались, это ну, прибрежними, да. То есть… А, а, я не знаю, может быть, это начал, ну, хотя Хрущев прославился хрущевками, то есть он просто взял пятиэтажные дома и удешевил их до, до максимума, до, до невозможности, сделал их условно картонными, да, по сравнению с тем, какие строились до этого. Вот, поэтому вот дальше шли девятнадцать. а мы наблюдаем, что уже девятиэтажные это уже отлично, да, потому что тут есть двадцатиэтажные, и есть статистика, Потому как развиваются дети интеллектуально, как, как успевают в школе дети, в зависимости от этажа, на котором они живут. Дети живущие на высоких этажах седьмой и выше, а по э, э, там есть насколько-то я уже сейчас не помню точно процентов, приличное количество процентов меньше успевают в школе, то есть труднее соображают, им тяжелее делать уроки, им тяжелее Успевать. Почему? Не потому, что на верхних этажах селятся более а, слаборазвитые, да, а потому, что им не хватает, им не хватает энергии Матушки-Земли. Вот, друзья мои, <поэтому>, поэтому, если кто живет, кто живет выше, кто меня слушает, да, а, добро пожаловать на Землю или хотя бы переехать на в с, ну, менее, менее этажные э, здания, поближе к земле, чтобы хотя бы шла, шла эта энергия, чтобы шла эта э, поддержка, подпитка. А, это что касается многоэтажек. Еще хочу напомнить, что поле человека это в среднем, ну то есть там у нас же оболочек много, есть, конечно, и там ближайшая астральная, она не такая большая. Ну, оболочек у человека много, даже у а, не очень, а, ну, вибрационно люди разные, да, по полям люди тоже разные. Ну, такое среднее поле – это 50 метров, 50 метров. А если человек живет в трехкомнатной, четырехкомнатной квартире, ну, все равно, вот сколько у нас высота потолков, да, высота потолков, ну, пусть 3 метра, да, 3 метра. Вот, а, а поле 50 вот просто прикиньте, сколько этажей вверх, сколько этажей вниз, и сколько квартир вокруг будет охвачено вашим полем. Вот интересно, прям, знаете, нарисовать, если картинку вот, вот этих пересечений полей в одной квартире, например, живет там 2-3 человека, их поля, естественно, все соединяются, но они выбрали это, они, семья, например, да, они, в общем, как-то уживаются, они понимают, зачем это делают. А зачем уживаться с алкоголиком, живущим в соседнем подъезде, которого вы, может, никогда и не видели? Зачем уживаться там с человеком с какими-то психическими а, нюансами, с какими-то психологическими закидонами, в, в, в, с каким-то мошенником, который... То, а, а, в, это Понимаете, это не просто соседи, чтобы хорошие были, а вот это вот а, а, по, а, вз, вза, взаимодействие, вот это вот все полей... Вот, Поэтому я говорю, что, друзья мои, медитировать, прочищать там чакры, сахасрару, выходить в астрал в многоэтажном доме, это практически, ну, это, это совершенно не полезная история, совершенно неполезная, потому что вероятно, что где-нибудь в вокруг 50 метров, и человек, который медитирует, у него поле больше, окажутся люди, которые а, тяжело болеют, Живут в недовольстве, в паразитизме, который, может быть, там, то, что называется энергетические вампиры. Какова вероятность, что хотя бы один-два таких товарища затешится в такой объем? Ну, понимаете, что она велика, да? И чем дом больше, тем вот это накопление а, разных а, энергий, оно тоже больше. И человек, который во всем этом начинает вычищаться и просветляться, он на, на себе еще и тащит поля всех, э, э, всех, кто в его, в его, об, с его оболочкой взаимодействует. И, как правило, вот не, не дадут мне соврать те, кто, например, в семье, да, кто-то один начинает э, развиваться, первые плюшки всегда достаются э, второму. Это прям железная закономерность. Человек один начинает развиваться – Кого он первым кормит? До да всех, кто имеет доступ к его полю. А если еще пофантазировать, что через поля, вот этот, допустим, краешком поля с кем-то вы пересекаетесь, а, а там он еще с кем-то, все по цепочке, все взаимосвязано, понимаете? Ну, в общем, по факту выходит, что весь дом, весь дом. Поэтому очень важно в своей квартире а, держать, ну, вот, вот это ауру, поле, обережное, защитное, такой как пузырь энергетически делать такую капсулу, да, потому что если вы снимаете квартиру или вы хозяин этой квартиры, вот, то есть какие-то права у вас на нее есть, значит, вот здесь вот а, моя территория, мои правила. Если вы еще, например, запитаетесь землей, просто свой канал проложите к земле, вот корешочек такой протянете, вот, а, к, там, да, вот взаимосвязь с землей тоже даст поддержку. Ну а так, друзья мои, конечно. Я бы не стала кормить всех, потому что а, добра в этом никакого нету. Просто, понимаете, это вот человек там где-то чего-то там а, выпил или еще что-то, а, а другой тут рядом помедитировал, помолился. Тот, который помолился, помедитировал, кусок кармы забрал с того человека, который этого не делал. А тот человек, который это делал, он проснулся, поле, у него меньше а, похмело, он себя лучше чувствует, чем чувствовал бы, если бы не было этого Человека, да, который там стремится к чему-то лучшему. Если у вас миссия такая, просветлять там, ну, ну возьмите ее осознанно тогда, что вот, вот, вот люди, которые со мной попали в один дом, вот я, значит, двигаюсь куда-то к, к вышему, к светлому, да, ну, вот и вот и пассажиров с собой, как паровозик, да. Вот, если у вас нет такой миссии, то имеет смысл четко разграничить, разделить. Вот есть территория, да, моя квартира, и в ней я навожу порядок. То есть то, что я накапливаю, выбираю, выстраиваю, это вот, вот это вот мое поле. Когда вы потом будете переезжать в дом, не забудьте вот эту да, тоже все перевести, потому что люди, которые придут в эту квартиру после вас, ну, если хорошая аура, остатки от нее останутся, но свое я бы не, не оставляла. Это что касается квартир и что касается дома. Почему-то, ну, знаете, это огромная история. Я бы, вот у нас есть а, Баба Яга, Ирина, я бы ее попросила а, сделать еще отдельный эфир по нюансам, касающимся дома. Дома. А, вот, но вот кратко, что хочу сказать, а, вот есть схема, вот она, да, это а, дом, расположенный по сторонам света, часто ставят как угодно, вот, но мы говорим, как жили а, наши предки, хотя здесь а, тайна покрытая мраком, но по крайней мере по деревенским домам, да, ту информацию, которую удалось собрать. Например, где ставили. Вообще, вот красный угол, все знаете, что это такое. А где красный угол располагался в доме, если он а, поставлен по сторонам света? На северной части обычно окон не было, их было минимум. Но в основном, в общем, скорее не было. А, вот. А, окна выходили. Север, восток, запад. Вот. Север ой, извините, юг, конечно, юг, восток и запад, а север – это у нас наавь, и кроме того, что это такой бесконечный источник энергии, это еще, в общем, всякие вот эти вот астральные, а, а, вот всякие вот эти навки, мавпы, энергетические сущности, какие-то такие, да, то есть, особо туда выхода не было и это удачно совпадает с тем что собственно там и солнышко а, тоже особо нет поэтому а, комфортно там а, окон не иметь либо еще раз повторю иметь по минимуму вот а, восточная часть ну вообще а, вот я сегодня когда готовилась к эфиру прочитала о том что дом а, воспринимался как такая храмовая часть то есть а, как, как вообще дом как Священный я думаю, храм и хоромы, да, вот это же фактически там просто огласовка, вот кто филологи, знаете, там хоромы, хоромы, абсолютно идентичное название, просто здесь убрали или сократили какие-то гласные, а здесь их наоборот добавили, и получился храм и хоромы, а так это одно и то же слово, то есть дом – это храм. И э, в нем есть красный угол, так же, как и в храмах, это восточная часть, но, но, это же угол. А если у нас дом по сторонам света, то у нас на востоке не угол, а стена. Где же располагался в таком случае красный угол? Он располагался между востоком и югом. Если восток – это славь, это, это э, мир божественных первопредков, это самые высокие, самые чистые энергии, Базовые, такой первоисточные, такие истотные, благословенные, благодатные энергии. А юг – это у нас явь, это реальность. Да? То есть красный угол был на стыке, располагался на стыке высших энергий и встречи с явью, с реальностью. Вот. Ну, в православные времена там располагался иконостас, но вообще с красным углом. А история, по-моему, более интересная. А, вот Помните эту присказку и том, что предки жили в лесу и поклонялись к лесу. Тем не менее, красный угол а, существует, существовал. И даже сейчас мы вот еще о нем знаем и помним. Вот Так вот, если вдруг вы решите завести у себя красный угол, это а, определите, где у вас солнышко, а, где у вас юг, да, и... А, Красный угол – это угол между югом и востоком. Противоположный по диагонали. По диагонали. То есть это одна, одна линия по звезде Руси. Если все это раскладывать, получается потрясающе интересно, что где располагалось. По диагонали от красного угла находилась печь. Что такое у нас печь? Да, Это вообще источник жизни. Это как сердце, потому что там и грелись, и мылись. И, и готовили, и спали на этой печи а, по диагонали от красного угла. Еще раз повторю, это единый общий поток, единый общий поток, который у нас идет, а, по-моему, там из вечности. Ага, так, вот. И а, где, же, где же имеет смысл ставить дверь, где, где, где входная дверь? Ну, на углу, конечно, не ставили дверь, но тем не менее, а, потому что, вот я, я говорю, что обновляла записи, да, это а, вот этот а, угол между а, правью и явью, то есть, а, но на углу не располагали, то есть, я думаю, что, скорее всего, со стороны прави делали дом, потому что со с южной стороны вход, а, ой, извините, вход, да, а, вход – это а, немножко странноватая история. А, вот, ну и а, есть еще а, варианты разделения, там, что, куда, но ну, это, нам сейчас фэншуй есть, я напоминаю, что фэншуй не был известен до, до буквально недавних времен, и а, весь фэншуй а, возник буквально вот на наших глазах, то есть, вот когда начали у нас печататься, писаться книги. Их китайцы писали буквально вот в то же самое время, в которое они у нас появлялись. То есть, потому что а, поперла клиентура, это стало интересно, стали это все быстренько оформлять, кучу, все это, значит, туда приплели древнюю историю. <coughs> Если вам станет интересно, можете почитать, я надеюсь, еще сохранились в интернете эти материалы, исследования просто людей, которые имели возможность, а, ну, как это сказать, получать информацию, в том числе из первых уст, из первых рук, да, о том, что вся эта индустрия фен-шуй, которая у нас какое-то время назад вообще была бешено популярна, она появилась совсем недавно. Я подозреваю, что весь этот фен-шуй у нас. Так, можно ли в сторис картинку выложить? Да, хорошо, конечно, она я понимаю, что она совсем мелко смотрится. Да, надо будет сделать фотку и, э, и выложить. Поднести. А? Поднести могу. Ну... Может быть, так будет наглядно? Да, В можно. В Лучше ну, выложить. Да, выложить лучше. А, вот. Так, про фэн-шуй. Да, поэтому, друзья мои, я думаю, что все это, скорее всего, у нас же взято. Такие исследования тоже есть потому что еще в 70-е, 80-е лета в Сибири, в деревнях, на Урале еще сохранялись эти традиции достаточно, ну, не прерывались, да, вот не прерывалась традиция, много еще знаний у бабушек, которые застали там царя, остались, они просто все это рассказывали. Вот, даже я смотрю, понимаете, какие-то вещи, которые вот, для нас в детстве они были как само собой разумеющиеся, а сейчас это уже, это, это исчезло, практически исчезло. И я, я вот наблюдаю за собой, что какие-то моменты, они начинают забываться. А потом я вспоминаю, что это же было естественно, вот какие-то очень простые действия. Мы бабушки так делали, родители так делали, мы так делали. Ну, уже меньше, конечно, делали, да, но еще знали об этом. А сейчас это вообще практически вытирается из, из информополя, поэтому а, даже важно вспоминать то, что мы помним о том, как все было устроено в доме, какие-то вещи, которые просто на автомате, как само собой, разумеющиеся делали. Вот, поэтому а, да, фотографию мы выложим. Если эту тему копать, это эфиры не на полчаса, а не на час, это надо делать серию эфиров, там есть очень много нюансов по окнам, там все, вы помните, что свой дом желательно строить по своим мерам, не по метрам, там метры, а у нас это вся метрическая система тоже интересна, да, этот эталон откуда взялся, и все это недавнее, у нас были локти, пяди, сажени, аршины. это все... Система мер, которая опиралась на человека, и кто строил дом, строил хозяин дом, да, и закладывался дом по меркам хозяина, и дом имел, как бы, общую суть, да, он суть хозяина проявлял дом, он имел меры этого хозяина, поэтому, естественно, такое пространство, такая территория, она была и целебна, и и волшебно, и, и защищала и, и, и восстанавливало, и все остальное прочее, потому что связь с человеком была прямая. Каждый там, каждый размер, все взаимодействия мер, поскольку все они были отложены, были правила, сколько чего где, сколько локтей откладывалось дотуда, столько оттуда, да, то есть сейчас это выглядит сложным, потому что это... В принципе, эти меры страны, да, а, уже для современного сознания, плюс а, это все, потом все равно, ж пересчитать в метры строителям-то, да, как бы вот а, 3 метра 15 сантиметров там и так далее. Вот, скажем, вот-вот нужны точно такие размеры. Все это привести, увязать в архитектурный проект. Это, ну, мне кажется, сейчас это под силу там прям таким фанатикам, которые а, готовы в это вкладываться, Которые сами это изучат, потом это все переведут в понятный, допустим, для строителей язык, да, ну, или построят сами полностью своими руками, как строили раньше, вот, ну, такой дом, конечно, обладает, понимаете, сейчас есть эко-дома, эко-проекты, они там по каким-то супер-пупер, ну, как строили раньше, пошли в лес, выбрали деревья, которые отозвались, которые... Понравились, на который глаз упал, да, потом эти все деревья готовились, и из них ставился дом, все общины, всем миром, но еще раз повторю, по мерам хозяина. Сейчас, если сложно, так, так вот прям, что называется, заморачиваться, ну, хотя бы какие-то вот совсем-совсем простые базовые вещи, я еще раз напоминаю, даже небольшой кусок своей земли, мать сырая земля, своя родная, которой вы ну, как бы берете ответственность, появляется связь, и эта связь меняет жизнь, начинают происходить чудеса, начинает разворачиваться жизнь по-другому. И один из моментов этого по-другому заключается в том, что а, приходит все нужное для достойной, здравой, счастливой жизни. И теперь, собственно говоря, медитация. Простите, я не буду там ставить фоновую музыку, а, еще что-то. А, просто не обязательно на меня совершенно смотреть. Можете закрыть глаза, а, если у вас есть дом, пусть в этот дом наполнится дополнительной энергией, произойдет более качественный вот что ли как прорастет ваш дом, да, больше, объемнее а, связь с землей, с матушкой землей, с ее душой, а, с ее светом, а, с высшими силами, с родовым потоком, а, Наполниться благодатью, очиститься, если а, что-то было такое, чего есть смысл очиститься. Если вы планируете ставить дом, покупать дом, откройте туда дорогу, откройте поток себе, откройте путь к этому дому. Даже если вам кажется, что даже 10%, чтобы начать, вам кажется, что их... Нет, даже в этом случае откройте себе путь к тому, чтобы появилось вот этот вот какой-то задел, который позволил вам а, двигаться в сторону своего дома, не ломая, не выкручивая себя. Я напоминаю, вот знаете, есть тема с тем, что, смотрите, сейчас м -м, встретить абсолютно здорового врача, конечно, реально, но это не такая частая история. А, а, вот есть профессии, которые находятся под божественной защитой, да, вот благословение свыше. А, учителя, врачи, а, как вот священники, то есть которые с душой человека работают, да, духовные наставники. А, и по-хорошему у них все должно получаться, все должно быть. Почему? Далеко не всегда это работает, потому что есть, а, вот как глядва Гиппократа, есть обязательства не только благословение свыше, но есть то, что, на что человек подписывается, когда выбирает такую профессию, и когда человек делает, выполняет не то, что а, по, это, по распоряжению там начальство еще что-то там, да, а то, что, если они противоречат клятве, а то, что на самом деле а, идет вот в том потоке профессии, которую они выбрали. Если они делают, то на что подписывались, они попадают под защиту. Им все будет дано. У них зарплата будет 15 тысяч, а у них все будет. Как не спрашивайте меня это волшебство. Но это так. Но если человек не будет жаловаться, если он будет честно делать свое дело, а будут, найдется такой источник, найдется такой вариант, такой проход, при котором все будет да, оно. да, маловато нам всегда бывает, тем не менее. А если человек не выполняет, он уходит из-под защиты, с из благословения, нарушает обязательства, которые он дает, защита перестает работать. А, и дом, вот искренне, а, искреннее ощущение вот этого... Цвета, тепла, вот этого гнезда, вот этого, вот этой связи с землей, вот этого вот, у знаете, образ, как вот дом, как вот он, вот он с корнями, вот он с защитой, с крышей. Вот это ощущение дома не как удачного вложения, а как там, где вы будете счастливы, где вы, Передадите это тепло и счастье своим близким, детям, внукам. А вот это источник уюта, покоя, силы, мудрости. Вот такой дом. Значит, сейчас думать о стенах, о сметах, о стоимости материалов, да, Куда Деваться, придется об этом думать. Но сначала создайте этот образ, этот сияющий э -э сосуд, этот... Вот этот, вот вот это, вот это, вот это понятие, образ не по картинка, а образ это, это ощущение, это, это тепло, это вот это предвкушение, это стремление, желание жить на земле, жить в своем доме. Если у вас такое, а, блин, это же тяжело, что именно тяжело? Тяжело зачем-то ухаживать, друзья мои, ну, не любите копаться на земле? Пусть у вас будут деньги на то, чтобы вам это сделали, кто-то там обеспечивал, Любите, ну, в добрый час. Вот сейчас, когда я вот это проговорила, если выскочили какие-то сопротивления, сомнения, рассмотрите их поближе, посмотрите и определите, стоят ли они того, чтобы продолжать жить, например, в квартире, с вот этим всем винегретом из полей людей, которые не выбирали жить вместе. Не выбирали ничего, ну, что близкого, похожего. Каждый выбирает что-то свое, живет в чем-то своем. Но, находясь так близко рядом, пересекаясь, люди получают некое среднеарифметическое. Или выбирать, как вы живете в чем вы живете. Каждое утро, пробуждаясь в своем доме, ощущая, как он слышит ваши мысли, слышит ваши чувства, как он отзывается на них, как он помогает вам где-то прийти в себя, где-то отдохнуть, где-то разобраться, как он помогает вашей семье развиваться, вставать на ноги, как дети получают вот этот заряд, как само собой разумеется, это же, это же в клеточке, туда проникает вот это ощущение. Люди, у которых оно есть, вот а, чем вольный человек отличается от, неволь, от невольника? Вольного. У вольного это не только в голове, в голове это только, ну, многие невольники считают, что они так свободны, что свободнее их вообще никого нет. А вольный человек, он не, не, не думает о том, что он вольный, он это ощущает, он так живет. А уже исходя из этого, он и мыслит, как вольный человек, и это будет отличаться. Это идет прям вот из глубины, из опыта, из ощущения каждой клеточки. И это то, что дает свой дом. У каждого из вас есть свои какие-то а, нюансы, да, кому что нужно. Какая-то картинка разная. И ощущения могут быть разные, но есть что-то общее. Это связь с землей, ответственность за то, за ту часть земли, которую вы берете, когда приобретаете в собственность. Полюбовная связь, ежедневное взаимодействие с миром через этот дом, стоящий на земле. Солнце, небо в своем доме очень отличаются от того же самого из, одна, из окна квартиры. Самое главное, вот это ощущение вырастить сейчас внутри себя предчувствие, стремление к вот этому ощущению себя вольным. На земле, под чистым ясным небом, ощущение силы, спокойствия, изобильности, процветания, наслаждения от рассветов, закатов, ночного неба, от каждой травинки выросшей, от всего происходящего. Почувствуйте, сколько силы вам дает. Попробуйте вжиться в это ощущение. Раскрыть его. И такое... Соберите это в намерение. «Мне это надо!» Я начинаю туда двигаться. Знаете, когда-то много лет назад я была на Бали и купила там эту, эту скатерть батик ручной росписи. И я себе сказала, что я постелю эту скатерть в своем доме, и каждое лето. Периодически там, когда какую-то уборку делала, я, значит, открывала, смотрела на эту скатерть, вздыхала. И не, не пользовалась ей, она продолжала мне лежать. Вот она лежала, лежала, лежала. И вот я постелила ее на стол в своем доме. И вот когда постелила, вот это ощущение, сколько я к этому шла, вы понимаете, да, что купить скатерть? Это не 10% от стоимости дома. Это тот шаг, который когда-то был сделан. И были другие шаги. И было вот это чувство любви, света, доверия высшим силам, стремления, пути к этому дому. Мне нужен мой, вам ваш дорогу осилит идущий. А если еще вы поставите свой дом по своим мерам, немножко подумайте о том, где, какой у вас, почему именно вот там у вас двери, там окна, может быть, просто ресурсность дома и какие-то вещи произойдут быстрее в вашей жизни. Чего я вам от всей души и желаю. А мы на сегодня заканчиваем. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.